Судов нет, парламента нет, выборов нет, все разворовано, все разворовано, все чиновники шлюхи, которые значит, смотрят мордой на запад, лишь бы все разворовать, всех ограбить. Ну даже вот этот беложенец, ну простите, это что такое, взяли 420 миллионов. И многие говорят, ну это небольшая сумма для губернатора, это фигня, что-то. 420 миллионов, что, деньги что ли? Но вы нормальные люди, как это у него 420 миллионов, откуда он их взял? Конечно. 420 миллионов, там, это полмиллиарда, у него, значит, его вменяют, пока взятку в 31 миллион. Ну, там и сын, там, все, сейчас выяснит, что у него там состояние в миллиарды рублей, ну, не доллар, в рублей. Какой-то губернатор в миллиарды рублей. Нет, да, у он... губернаторов по миллиардам долларов есть состояние. Я ну, думаю, да. у этого вполне, ну, может быть, это просто мало работает, да, ну, ну я думаю, что там ну, огромное значит, состояние. А, может, что-то, сейчас они его ошколят, они заберут у него это все, может, какие-то новые цифры, поедут. но в принципе, погодите, у него зарплата, там, я думаю, 1200, там, 250, вот нормально, у него зарплата, допустим, все. Нет, у ну, него... Послушай, ну это миллиарды? Да ну, это как так? -то? За такое вообще, в принципе, он должен никогда уже из тюрьмы не выйти. Просто вот навечно сесть в карту, все. Ну просто без всего. При Путине, без Путина, так сказать. Потому, что, я уже говорю, все, кто выше, тоже должны сидеть. А кто-то должен и спиной потереться, вообще стенку. Потому что, по-другому, не получится. Вот к этому надо привыкнуть, потому что все эти примеры, они вынуждают рассуждать подобным образом. Очень не хочется. Ведь. Надо понять, что ну, не хочется так рассуждать, не хочется так жить. Но жизнь она заставит. И пока сознание людей не изменится именно в эту сторону, мы будем заложниками этой системы, она будет продолжать издеваться над всеми.